Скимерный полипропиленовый бассейн размером 11 на 3 с римской лестницей посередине. Оборудование бассейна установлено в полипропиленовом коробе размером 2,5 на 2 метра имеющим автоматическую усиленную крышку. В дальнейшем здесь будет заказчиком установлена кафельная плитка вот сейчас для этого все подготовлено в связи с этим установлены 4 газлифта усилена крышка для того чтобы можно было открывать дистанционно открывается с помощью пульта при открытии крышки Включается автоматическая подсветка светодиодная. Оборудование все смонтировано внутри тех отсека. Места достаточно. Технический отсек снабжен оборудованием системы антипотоп. Датчик. Дренажный насос для удаления воды. Срабатывает светозвуковая сигнализация перестает подаваться напряжение электричества до устранения причины Значит, также технологический отсек снабжен системой приточно-вытяжной вентиляции вот, вытяжной вентилятор установлен установлен термостат с помощью которого можно задавать температуру внутри отсека имеется приточная вентиляция с с возможностью подогрева